Всем привет, это снова город Липецк, у нас продолжается акция в защиту Павла Дурова и свободного интернета. Сегодня с нами Иван Мещеряков, 3D-мастер. Ваня, кто ты еще есть, скажи мне. Я хороший человек. <с inhibitor> Прежде <ск chills> всего, <п inference> да. Вот, мы хотим записать очередное видео в поддержку свободного интернета. Прочь кривые руки от прямого интернета, прекратите ломать YouTube и прочие вещи. Поддерживаем 23-ю статью Конституции защиту тайной переписки, не лезьте туда и все будет хорошо. Ну, если хотите работать, работайте, не мешайте людям жить. Спасибо!